Девяносто четыре, восемьсот шестьдесят семь, сорок сто четырнадцать, тридцать ноль, восемьдесят восемь, Паша Храп отставить, Анна, Шуру, Ольга, Харитон, Роман, Анна, Павел, тридцать два, девяносто семь, семьдесят восемь, семьдесят. Альфа сорок пять, альфа сорок пять, девяносто четыре, восемьсот, шестьдесят семь, сорок, сто четырнадцать, тридцать, ноль, восемьдесят восемь, Паша Хэппа, тридцать два, девяносто семь. Восемь, семьдесят семь, девяносто четыре, восемьсот шестьдесят семь, сорок сто четырнадцать, тридцать восемьдесят восемь, Борис, Анна, Шура, Ольга, Харитон, Роман, Анна, Павел, 32 девяносто семь, семьдесят восемь, семьдесят семь. Альфа сорок пять, Альфа сорок пять, тридцать девять, семьсот, пятьдесят девять, семнадцать, триста, шестьдесят восемь, восемьдесят два, пятьсот, восемьдесят восемь. Тридцать два, девяносто семь, ноль, ноль, двадцать восемь, тридцать девять, семьсот пятьдесят девять, семнадцать, триста шестьдесят восемь, восемьдесят два, пятьсот восемьдесят восемь, Григорий, Роман, Иван, Михаил, Ольга, Леонид, Анна, Ольга, Семен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 двадцать восемь тридцать девять семьсот пятьдесят девять двенадцать триста шестьдесят восемь восемьдесят пятьсот восемьдесят восемь григорий роман иван михаил ольга леид анна ольга тридцать два девяносто семь ноль ноль Двадцать восемь. Прием.